После того, как я сохранил в новый столбик анонс L, я применяю к этому новому столбику те же самые функции, которые применял сначала. Ну, теперь, как вы видите, нашлось уже 8 новостей со словом «паника». Очевидно, есть новости, в анонсе которых используется слово «паника» с большой буквы Две новости». Раньше я их не видел, теперь нашел. Можно вообще попробовать сократить начальную форму до корня. В случае вируса они совпадают, а в случае паники не совпадают. и Вот я сократил и нашел еще дополнительные новости. Но прилагательные с этим корнем будут иметь вместо «К» букву «Ч». Поэтому надо искать либо «И», ПАНИК и ПАНИЧ или убрать букву К. Но если я уберу букву К, тогда я буду находить много неподходящих анонсов. Потому что в выдачу попадут и анонсы, в которых не про панику идет речь, а про компании. Потому что слово «компания» имеет в своем составе тот же набор букв. Поэтому можно поставить пробел перед этими четырьмя буквами, но это тоже не полностью решит проблему, потому что если анонс начинается с этого слова, слов «панический», например, «панические распродажи захлестнули рынки», тогда не будет пробела в реальной новости, и я не найду эту новость. Поэтому следующий путь самый оптимальный для того, чтобы найти все анонсы со словами «паника», «панический», «паниковать» и так далее. Это путь регулярных выражений. В анаконду встроен модуль регулярные выражения «regular expressions», поэтому достаточно просто активировать этот модуль путем команды импорт в этом модуле есть функция find All. она предполагает два аргумента первый аргумент что ищется и второй аргумент где ищется